Итак, снимаю следующую часть Евровидения, когда удастся опубликовать, не знаю, скорость гуляет. Но по нему это очень-очень фундаментально. Сейчас 24 номер. Не знаю, сколько частей я сниму. Я задаюсь вопросом, может ли здесь быть что-то случайное. Вообще случайно. Но замки показывают на горах старые замки. Может быть, это символ возраста. Вот старинные замки. Даже здесь, даже здесь, она. Так, смотрим: старый замок возраст, она. И у нее красно-белая символика. Почему-то одноглазый символизм. Обращаем внимание на шляпу. Шляпа кольца. А сейчас все сложится в в одну тему, в один список. Я здесь только одноглазый символизм не поняла. Но здесь одноглазый символизм тоже показан э, хитро. Тут же две части, два кружочка. То есть как многоглазость. Может быть так. И одноглазый символизм, как, как намек на союзника. И многоглазость. И белая бабочка. Белая и крас, гулька красной королевы. Это группа одна символов, одна и та же. На прически акцент. Пожалуйста. Она э, тут э, в самом костюме даже имеется в виду ее возраст, что она не юная. И у нее красно-белая символика. Красно-белая и весь ее макияж и одежда. И она розовеет красно белая но розовеющая. Это возраст. Совсем молодая, белая абсолютно, совсем взрослая, красная, а здесь розовеющая. У стромая есть эта символика тоже, гулька, и он в белом. У Меня сперва сбило с толку, так как это все-таки красно-белые пчелы, живущие на Сатурне, великаны. Я ожидала соты, но потом я вспомнила, что вот это пересечение, решетка, точки Сатурна, помните, я говорила, что в передачах про космос, не кустарных, а именно снятых компаниями, там на фоне Сатурна, если это группа роликов про, про разные планеты, или на фоне именно колец, если тема сатурна и упоминаются кольца или на фоне кольца f там где хвостатые э, гуляющие астероиды э, показывают на на кадр показывают точки сатурна такой сеткой в разных роликах здесь число 5 вокруг нее стоит 5 танцоров в предыдущем ролике 4 что-то показалось. Дальше в проповеди я не помню, сколько там этих конструкций. Там как-то так показали. А в ролике в белых перьях там две лестницы. То есть, как получается счет. Два, дальше не знаю, четыре, пять. Видите, вот на них свет, не на ней у нее затемнение, именно на них. У женщин, тут две женщины, у них у обоих гулька красной королевы. Ее поза, в которой она сидит, зачем такая поза инсектоидная поза. Обращайте внимание, у артистки как бы дефект кожи здесь выступает. Но современные гримеры могут творить чудеса. У нее специально как бы подчеркнутый возраст. Сегодняшний грим он просто человека превращает. И да удалять такие вещи можно. У нее подчеркнута такая немолодая кожа. Это тоже могли сделать гримом, кстати выпуклость, как прыщ, как дополнительные глаза, многоглазость. Смотрите, что делает руки, кожа и белая. Кожа отбеливать это океан, синий фон, Синяя корыто. А рядом кувшин. Кувшин. Мог бы быть просто тазик. Вытирают белым полотенцем руки. Кожа. Кожа отбеливать белым полотенцем вытирают руки. Корыто вот это. А рядом кувшин. Вода. Синий фон. Красно-белые пчелы переходят на сторону. Объединяются с океаном. После рокировки, которую сделала Сатана, Красно-белые пчелы меняют сторону тоже. Они с ней были заодно очень давно. Это надо круэлу показывать. Опаньки, вот эти точки, точки Сатурна, по сетке, по клетке, почему-то хлопают в руки. Пишите идеи, оранжевые лучи, пишите идеи. Но в целом у меня пачками просто сходятся. Рыжий цвет не случайный. Здесь идет опять молния. Это молния или что? Руками. Не случайный рыжий цвет, но я не знаю про что это. Хоть иногда желто-черная символика вот она. Пчелы же все-таки. Цветы-цветы и красно-желтое солнце. Пишите идеи. Как вам этот натюрморт с цветами? Эх, не видно. Прыгает размахивает полотенцем. Первый раз такое вижу на сцене Евровидения. Они все размахивают полотенцами. Я ждала, что будет на сцене. Особые рисунки на сцене. Тут какие-то бактерии. Я бы сказала, что это вода, но нет. Тут ну, как жидкости, какие-то микроорганизмы. Вся сцена становится багровой, она показывает, что хочет повзра... вырасти и стать красной. Вот вся сцена такая, напряженно-красная. Вот, вот еще здесь удачный кадр шахматная доска. Шахматная доска. И одноглазый символизм, и рога. Солнце, Солнечная система и аплодисменты. Руки руки на протяжении всего номера руки. Не понимаю, зачем они это показывают. Членистоногость или что-то еще. Много рук. Желто-черная символика и точки Сатурна. Да, руки, и здесь руки опять они показали. Тыльную сторону, лицевую сторону. Знаете, намек, следите за руками. Вот этот кадр было очень трудно словить. Он как 25-й кадр. Его показали вот до этого один раз, сейчас и может быть третий покажут, не знаю. Крестики. Ну В первом смысловом ряду с намеком на медицину. Но это опять все те же точки Сатурна. Крести... Помните, я говорила, я изначально на этот символ вышла через крестики. Крестики Сатурна, расположенные сеткой квадратной. Да, несколько раз мелькнуло, их трудно ловить. Вы видите, вы видите, а? Ну, так показывают точками или крестиками. Я изначально через крестики этот символ нашла. На фоне колец. Может быть, это разметка колец. Знаете, их оси, направления. Опять руки, опять руки. Она встает, и они вертят руками. Следите за руками, показывают они. Шаловливые ручонки. И с, вот заметьте там где был посейдоныч показали из зала экраны смартфоны и экраны там где вот, красно-белые пчелы там показывают руки в зале, именно руки все в зале массово подняли руки членистоногость много рук многоругость это было выступление Сербии. 24-е, напоминаю. Все-все-все показывают, вертят руками. Так, следующая Эстония. Но у меня уже и так получилось много. Но вы видите, что вот, списками идут одни и те же символы.